Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня снова затронем вопрос Украины, то, что там происходит, но с позиции журналистики, так скажем. Некоторые люди, псевдожурналисты, такие как Дима Гордон и ему подобные, которые забыли, что такое профессионализм журналистики и несут полнейшую чушь. Сразу же еще раз скажу, что я против военных действий любой войны в принципе. Я против этого, но мне не нравится война. Но то, что происходит, хотелось бы это затронуть, как бы логическую цепочку рассмотреть. Профессионализм – логическую цепочку. Во-первых, журналисты, у них, все-таки, я так понимаю, они должны освещать просто разные точки зрения. Вот есть точка зрения такая-то, есть такая-то. А если вы не освещаете разные точки зрения – а гоните только одну волну, но ну, это уже пропаганда. Это не журналистика, это просто пропаганда. Так что Дмитрий Гордон и ему подобное это не журналисты, а просто пропагандисты, если не сказать более жестко в этом вопросе. Но теперь давайте логически рассмотрим. В общем-то ну мне сразу было как бы вот этот внутренний не то чтобы конфликт, а что-то внутри вот говорила, что-то здесь не то во всей этой ситуации. Вот что-то не то. Да, война, но, но, но не то, не, не так. И я думал, что же мне здесь не нравится, что же здесь не то. И я, как обычно, часто действую. Вот. В таких случаях начал немножечко изучать этот вопрос, а просто начал в поисковик вбивать в интернете. Интернет знает все. Для кого-то это помойка, а для кого-то это клондайк просто для поисков. Просто где вы, где вы обитаете? Я уже говорил, можно в туалет, в школе зайти в туалет и сказать, что школа это туалет там плохо пахнет. Нафиг, ну, а, нам ваша школа, там нет знаний, там вот только какашки. Так вот, я просто вбил в поиски в Ютубе вот, москаляху на геляку. Ну как вот а украинский говор же, да, вот просто здесь, чтобы поиск выдал более-менее адекватные так сказать, результаты, нужно брать основное и, соответственно, убивать И я москаляку на геляку. Ну, они же кричали, украинцы это, да? И что выдал YouTube? Они выдали, YouTube выдал очень много видео, когда годовой, трех, пяти, семилетней давности, когда украинцы да, там есть одиночные, так скажем, моменты, когда они русских избивают. Ну, это можно как бы не раз... Ну, что, ну да, вот разных людей как бы много, да, вот ну вот избили. А давайте не будем брать, скажем, тех товарищей отмороженных, которые там, ну, 20-30 лет, да, накачанные, ходят, там, москаляку на геляку кричат. Там есть очень много видео, где просто граждане Украины, школьники, женщины, старики, вот они на площади москаляку на геляку развесим русских на ветках кричат. Так вот, я задаю вопрос Дмитрию Гордону и ему подобным: кричали москаляку на геляку? Кричали русских на ветки развесим? Так чем вы сейчас хороняки недовольны? Вот чем? Вот у вас есть русские, есть ветки. Ну, давайте займитесь развесом. Чем вы недовольны-то? Это, знаете, мне еще напоминает, вот когда младший брат старшего достает, то пендаль отвесит, старший терпит, то заберет его предметы, его ну, игрушки, какие-то вещи где-то спрячет. И вот изголяется на старшим братом, пока старший брат, в общем-то, терпит, терпит, а потом, как, газ под затыльником или пендели, и тот бежит жаловаться. Мама, мама, меня там Вася, Сережа, там Петя обижают, что он ко мне там пристает. Ну, вот что-то типа этого. Потом я еще раз задаю вопрос. Ребята, включите логику. Вот вы кому кричали на скаляку, на геляку? Вы кому кричали развесим русских наветков? Ну, было это или нет? Я вот на одном просто канале, я не буду его рекламировать, задал вот этот вопрос и ссылочки указал. Да ко мне просто удалили мой комментарий. Вот и все. Потому что ответить-то на него нечего. Понимаете? Можно много пропаганды включать. Можно, как Дмитрий Гордон кричать, приходите, да мы вас тут всех поубиваем. Это журналист, да, говорит. Журналист. Это знаете, как он... Если ты профессионал, веди себя профессионально. Если ты перестал быть профессионалом, не называйся тогда журналистом. Говори, все, я встал в ряды, я не журналист. Я не журналист, я встал в ряды, я такой же, как все. Я больше не журналист, не рассматривайте меня как журналист. А то они, знаете, как хотят и рыбку съесть, и не покататься да? на, на нечто таком вот твердом, кожаном. Ну, вот такие ребята нелогичные. Так что вот такой пришел мне, в общем-то, в этом отношении ответ, с которым я вам делюсь. Вот. Поэтому, Дмитрий Гордон, кричали москаляку на геляку. Ну вот, русских на ветке. Ну вот, у вас есть русские, есть ветки. Чем вы недовольны, вы радоваться должны, по сути. Если уж на то пошло-то. Кричали все школьники, старики, женщины. Все там прыгали, кто не скачет, от москаль. все все все все все, все. Вот, все до одного. А, а теперь вы бегаете да, и, и просите там «Ой, помогите, поможите нам, вот на нас напали». Ну вот смотрите, давайте СССР возьмем. 15 республик было, да? 15 республик. И почему-то ни на Латвию, ни на Литву не напали, ни на Белоруссию. Ну вот, не на одну из 14. А почему-то вот на Украину напали. Совпадение, да? Или что это? Или как это рассматривать? Вот есть более мелкие республики, на которые, ну, вроде бы, логичнее напасть. да? Они маленькие, они не защитятся. Ну, Латвия или допустим. Но ведь не напали. А что с Украиной не так? Может, с Украиной что-то не так? М Может быть, все-таки стоит начать с себя, Дмитрий Гордон? Может быть, вы э, рассмотрите свои скелеты в шкафу, достанете их, а потом уже начнете, а, вспомните свой журналистский как бы долг, да, ну, призвание, что ли, не знаю профессии. И тогда уже станете, наконец, снова журналистом. Ну что ж, автоном и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, на этом стоп, до следующего выпуска.